Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дирчу. Сегодня у нас неожиданная коллаборация вместе с Жозефом. Здорово. Всем сей. привет. Это мой первый раз в Горисмоде. Купил я его только сейчас. Вот, как бы. Сегодня мы проходим хоррор-карту, как вы поняли, по названию ролика, ну и, соответственно, по превьюшке. Будем стараться, будем пугаться. Ты готов? Да, конечно, готов. Главное, скример вначале не словить. Ну, погнали. Так. Я куда-то упал уже. Яд. Тоже. Мы с фонариками. Типа, окей. Вау. <связывая> это было страшно. Так, подожди, да, я звук Я подожди. уже второй скример словил. Так, э, я иду. Я... В смысле? Где? Я что-то пропустил, видимо. Вот он я здесь. Так. О, я получил шотган. Найс. У меня нет... Я предлагаю нам... Прыгнуть вперед. сюда? Ну да. А, это... Бунк? Это не это сюда, э, Возможно, нам... обратно, наверное. Может быть... Да. Боже мой. Может быть, нам нужно что-то... Где-то открыть, что-то где-то найти? Вот. А! слышь, Проход. А, это проход. А я думал, что это такое. Да. Может, это пробить? Подожди. <свистит> Нет. Смотрю. Да, я не знаю. Не пробивается. Или может, вот это? Надо... Может, не -не. может, А, да-да-да, вот оно. Пробил? Да. О, найс. Nice. Сейчас оттуда что-нибудь вылетит, я тебе гарантирую. Ну, это как бы очевидно будет, если это вылетит. Давай. Я готов. Мора... Я тоже. Моральная поддержка это самое главное, друзья. Никогда не забывайте о моральной поддержке. Сейчас будем вот, драться, видимо, со скримером. это вообще есть это э, конец. По-моему, мы копаем не ту стенку, как ты делаешь. А ту следующую там нельзя прокопать. Нельзя? Нет. А вот... Ага. А подожди, вверху можешь прокопать. Смотри, наверх. А, ой. А накопать Не знаю, нет, вроде. <свеч> Что это? <свеч> Я ж фонарик отключил от страха. Давай копать дальше. Кажется, зря это выкопал. Найс. Где звуки? Есть звук. Нет, наушника. А! Уйдем! Бежи! Бежи! Это нужно был! Я какой-то ключ взял! Уберись, гуманоид! А-а-а! Где? Я его забью! Давай, И ты иди сюда! А, хэдкраб, что? Да, его нужно замочить! Там открылась, там открылась новая штука. А, да? Ну, хорошо. Пойдем. Смотри, сейчас скример сейчас. будет, я уверен. Я в пол смотрю, не забудьте. Я ж сказал! Не, ну это было ожидаемо, поэтому я не испугался. О, вот это было неожидаемо! Найс! Это было всё просто неожидаемо. А где? А ч в начале? типа, это... Не, это не конец явно, мы просто что то в Так, найс, я здесь... Тоже в начале, да? Да, но я тебя не вижу. А я уже прыгнул в воду обратно. А, подожди меня тогда. Я тебя поймал. Я, я опять тебя об голову стукаюсь и минус 10 хп у меня. Мы не а Мы начали... Мы начали... хопить. Мы начали... Нет, мы начали не заново. Там кто-то есть. Там есть что-то. А, здесь нужно проходить это... Су, паркур, дожди, походу. Здесь. А, я опять умер. Ладно. Я Знаешь, что то ударился. Я, я прохожу потихоньку. Сейчас я к тебе приду. Не буду я один проходить, там скример будет. Ну, вон тебя подожду. Будет весело, если ты на него попадешь. Один? Нет, один не попадусь, не хочу. Я так был печальный опыт уже как-то. Так, ты а аккурат, прыг. Мне кажется, я схрупаю. Без не без использования читов я прошел эту карту. Там упал, там Черек. Что делать? Направо право туда. Че... Давай первый. Ладно, шучу, все, погнали. Ничего не ба. Бо... у меня зафризило кого-то это <laughs> не буду говорить. Ну, все же мы понимаем вместе с YouTube-модераторами, что это всего лишь компот. А это варенье, это... Да-да, это варенье. Да. Все мы это понимаем. Так, это на самом деле ли? кетчуп. Вот, точно, я о чем говорю. А как... как а, вот капать? так вот, что ли? А, есть там что-нибудь? О, сейчас я поставлю. Я, наверное, понял, вот так вот наверное надо. А как ты ставишь? Как ты берешь предмет? На Е. E. На Е? E? Да. Ну попробуем взять. Вот этот ты не возьмешь, он типа большой. а и вот так... Я, думал, я думаю, там одного хватает. Ну да, вроде бы. А сюда вот. прыгну. А, ни одного не хватает, кстати. А, понял. Так, меня вот этот бесит э, черек, который стоит... Но лежит, эти, точнее. Комод. О, ты залез? Да, я пробел с Ctrl нажал. О. О, я забрался, да. Пробел Ctrl. Всё, я Ф тоже лезу, пойдем. Так. Кстати, скривер словишь ты? Охрен, там плавал. Я не был наверх смотреть. Давай залезай. А как? А, все, залез. Ты здесь? Вот звук какой-то. Я просто проверял, здесь ли ты или нет. Лом. Налево? А, у меня лом есть. он подберется, наверное. На Е нажми на него. На Е. А, у тебя... А, это просто лом, как объект? Там что-то красное. Давай первый. Компот? Э -э нет. Какая-то подсветочка. А, нет, туда нельзя пройти. А, туда нельзя пройти? Да нет. У меня будет лом. Один... Один... я туда все равно не пойду. Лом Максим поможет мне. Давай. А. Если что, можно будет э -э всяких монстров там... Э -э погладить им. Тут нужен лом, кстати. А у тебя нет в интернете? Попробуй колесиком. Нет, не работает. А как тогда? Нам же нужно сломать. Так, может быть, мы так смолимся? А, да я попробую. Попро... А, а, все? Найс. Nice. <laughs> ты что так. упал? Да, я упал. А, так, мы опять а... здесь? Нет, О. это другое. А что? Ш... Она... Она... Не ломается? Да нет. Может, опять хотим сходить? Давай, попробуем. Ай! А, сходил, называется. Я здесь, подожду. А у меня лома нету. И на данном моменте мы поняли, что первая глава этой карты была закончена. Поэтому мы решили перейти сразу же ко второй главе. Но ну, а вторую главу мы увидим в следующем ролике, когда вы наберете, например, 15 лайков. Будет неплохо. Я, в принципе, оставлю также ссылку на канал Дирчу. Можете также посмотреть его видеоролик, также поставить ему лайк, написать комментарий и подписаться на него. Мне тоже будет приятно, если вы на него подпишетесь, потому что челик довольно хороший. Да и, в принципе, я никого не рекламирую, кроме своих знакомых и у кого довольно хороший контент. В принципе, ему тоже будет приятно, если вы на него подпишетесь. А на этом, в принципе, все. Жду вас на следующем ролике. Жду ваш актив. Если вам понравится этот видеоролик, то продолжение будет. Не понравится, не будет. Как бы да. Всем удачи и пока. Но нет, не пока, знаете почему? Потому что я вам хочу одну ржачку показать. Сейчас в конце, просто бонусную. Поэтому сейчас вы ее посмотрите, а потом будет конец видео. Так что переходим к ней и смотрим. И тут нифига не видно. На самом деле. Я же сам испугался. Иди в жопу! Или жрал, что так, что так резко. Так, сейчас я проверю. У меня же горло, да, фигело.